Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем необычный видосик снимать, потому что сегодня у меня школьник будет бегать, заниматься спортом по магазину. Итак, суть видоса какова? Есть две минуты времени, есть 100 рублей, есть машина срез... со срезанными глушаками. За эти две минуты он должен забежать в магазин, купить что-нибудь съедобное на 100 рублей, выбежать из, мага... выбежать из магазина и успеть это съесть или выпить, вообще без разницы, но он должен потратить максимально 100 рублей, приближенных к сотке. Итак, ладно, таймер поставил, берем телефон. Итак, на раз, два, три. Включай, погнали. Сколько? Не знаю. Сам смотри. Не знаю. 32. 40. 40 80. Вот она, математика 80 пошла. 80 рублей хватит? Не знаю. Тебе сотку надо потратить. А время пошло-то. Да я в курсе, что время пошло. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай! Ровно минута. Давай, давай, да давай, мы давай. Мы думай, думай, думай, думай. Если не успеешь, будешь выполнять любое задание. Да почему? Потому что. Я что, виноват, что на кассе А это Пошли, все. А Не надо, что он сколько? Сколько? 99 вроде. Быстрее, оплачивай 40 секунд. <связь> оплачивай, оплачивай. Картой. Сори, <связь> у меня оплата шла. Сколько времени осталось? <связь> давай, давай, давай, давай. Зависает. Успел? Пусто. Успел. Уху. Офигеть ступил, блядь. Ребят, это вообще шок был, я не знал, что он, я не думал, что он успеет, как вы видели, у меня камера заглючила конкретно, потому что я оплатил своим же телефоном 100 рублей, у него вышло ровно на 99 рублей 99 копеек, чек, я сейчас здесь покажу, это просто пушка, у меня желание просто было офигенское для него придумать задание, если бы он не успел, он бы, либо выходил бы на пешеходный переход и мыл бы его в одних трусах, шваброй, либо бы сгущенку в трусы наливал. Но почему ты, Кай? Зачем ты успел? Я не понимаю, как можно было так быстро выпить банку адреналии у этого. Гладку Рыдбула, что, ты, что ты обалдеть просто. Ребят, все. Блин, это шок. Я пишите, победил. Пишите комментарии, короче. В смысле? Ну вообще по факту, да, правильно. Если он выиграл, то ты выполняешь его задание. Давай, какое задание? Ну-ка, не мне страшно. А об этом вы узнаете в следующем видеоролике. -хо -хо -хо! Хорош, друзья! Ставьте лайки, подписывайтесь, ждите следующего видоса.